All uh -huh. Особенно те, кто с этим методом не сталкивался, чтобы вы понимали, о чем идет речь, я объясню вам, что здесь происходит и почему это невозможно подделать. Ребят, у меда есть генетическая память. У сахара его нету. Поэтому сахаром такое не подделывается. А вода для меда это среда необычная. И поэтому мед в воде благодаря памяти вспоминает то, где он изначально находился. Ну а изначально пчелки ведь мед откладывают в соты. Вот поэтому мед в воде приобретает структуру сот. Вы все видели такое? Mm -hmm. Я вам даже так скажу, ребят, вам не то, что сахарный сироп, вам даже натуральный мед не покажет структуру сот, если мед уже испорчен. Mm -hmm. А очень часто бывает так, что продают уже испорченный мед. Но этого на вкус не понять. Ну, испорченный, я имею в виду, либо прокисший, <coughs> в металлической таре или на солнце, либо если мед вскипятил. Ну, а самый главный фактор, почему это не удается никому подделать, Потому что она не человеком придумана. Это природа, ребят. А природу не обманишь. Mm -hmm. кто посмотрел далеко не уходите, сейчас всем покажу и дай Интересно, продавцы иногда ну, позволяют такие опыты проводить ради своего... Да, Фланды, знаете стоит, как, ребят, не я не вам да скажу. Нет, не, знаете не как, не я не вам не скажу. Ребят, послушайте внимательно, я вам кое-что сейчас подскажу. Вот некоторые после увиденного такого говорят, что будем теперь с Айлкой Ребят, ну в этом, поймите, ничего смешного нету. Сегодня, к сожалению, мед 20 копеек не стоит. Лучше с тарелкой пойти на рынок, чем домой вместо мёда варенье принести. Но с другой стороны, поверьте, этого делать тоже не обязательно, объясню почему. Вот вы пришли на рынок, на ярмарку, на ту же пасеку, неважно, куда угодно. Немного послушали продавца там, либо пчеловода. Он вам что-то расскажет, подскажет. Потом в конце просто попросите его доказать качество меда. Это обязан делать любой продавец. И если он вам начнет показывать там пузыри в емкости либо как мёд струйкой течет, не обрывается струйка. А вот этого именно метода не предложит, вы просто попросите его принести тарелку с водой. Он поймет, для чего вам это надо. А вы, в свою очередь, по его реакции, его действиям, поймете, хочет показать он вам это или нет. Понимаете? Единственное, конечно, в чем я не сомневаюсь, это то, что с таким методом вы еще не раз в своей жизни. Но даже увидев такое, вы обязательно должны знать еще и второй метод. Потому что хоть это и невозможно, невозможно подделать. Но есть одна ситуация, при которой даже вот это не гарантирует качество меда. Это в том случае, когда люди пчел подкармливают сахаром. Просто тот мед точно так же показывает соты. Потому что там сахара не так много, как когда варят и добавляют. Но вы поймите, что для меда разницы нет, ребят. Даже просто пчел, подкармливая сахар, мед натуральным не бывает. Потому что в этом меде по сахар, сахарозы есть еще искусственный сахар. А для здоровья это две большие разницы. Сейчас я вам дам мед попробовать, а затем поскажу второй метод. Как можно наверняка определить, есть мед и сахар или нет. Но единственное, что от вас требуется в данной ситуации, это попробовать мед. Может, не так, как до этого вы привыкли. Очень многие люди просто привыкли мед пробовать с помощью палочек либо ложечек. Есть такое дело? Ничего. А это плохо может, Как нельзя мед пробовать. Вы как раз-таки на палочке с ложкой не сможете понять, есть мед и сахар или нет. И чтобы вы знали для себя на будущее, ребят, их для того и дают, чтобы скрыть правду, что с медом что-то не так. Но не ради удобства, либо гигиены. Требуйте в дальнейшем мед наливать вам на руку. Потому что только на коже своей вы сможете понять, есть там сахар или нет. А вот как это сделать, я вам обязательно подскажу. Только попробовав мед, салфетки не доставайте, ничего, с рук не вытирайте ну а теперь, ребят, после того, как мед попробовали, берете палец и немного растираете то место, где у вас был мед. И запомните, если в меде есть сахар, причем неважно в каком виде, пчел кормили, либо парили, добавляли, то вы в первую очередь... В первую очередь, вы на кожу у себя почувствуете крупенький сахар, кристаллики, а затем уже липкость и все остальное. А теперь, поняли, для чего палочки ложки дают? Просто те, которые дают, они прекрасно понимают, что никому в голове втереть не приходит. Обычно люди мед поели, а палочку с ложкой выкинули в мусорное ведро. А на вкус ничего не понять, ребят, вы чем все и дело. Ну вот все, что я хотел вкратце рассказать, ребят. Я думаю, если что-нибудь не сказано, вы мною запомните, где-нибудь, наверное, пригодится. Ну как кто-то понравился и вам. вам спасибо за внимание.